Я представляю лист, который здесь еще у нас. но вы знаете, члены нашей комиссии в Санкт-Ситичнего углу Сильны Ламны Кроме того, Ольга Юрьевна Федорова, журналист его издания Датия Петербурга. Здравствуйте. Далее Дмитрий Васильевич, начальник управления Суббонного центра Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии. И Луна Владимиров, это замышленный начальник. Второе, вопрос назначения, соответственно, председателя данной избирательной комиссии. И третье, вопрос о внеске кандидатур. В резерв составы штурган, если кто за данные, то в нем пошел выдавать. Именно согласно спасибо. Разное. разные разная. Разная. Пожалуйста, тогда будет черт вопрос, разная. Никто не против? Хорошо. Итак, первый вопрос. У вас обратно внимание, проект решения первого вопроса, он выходит с нескольких ученым виде Я Объясню, что здесь чем дело в том что вот шапочка решения само у всех там ну первый да, да. два листа приложено, они все идентичны соответственно а дальше уже составы естественно разные вот на это обращаю, обращаю внимание там номера не смотрите но ну, просто у всех разные первые два листа это сам сама форма а дальше уже состав ну чтобы вам для информации всего в нашу комиссию поступило 1089, 1089 да Заявление о выдвижении кандидатур в состав, основной состав резерв сообщественной комиссии от политических партий, общественной организации, собрание избирателей по месту работы, ущерба и жительства. Для справки по количеству политические партии «Единая Россия», «Струдлива», «Россия», «ЛДПР», «Яблоко», все 74 комиссии подвели свои кандидатуры, КПРФ 6 комиссий, партия роста 14, зеленые 22, Родина 42, гражданская платформа 32, партия «За женщин России» 11, трудовая партия 32, «Союз труда» 5, «Патриоты России» 11. Это те партии, которые свои кандидатуры внесли. Остальные это собрание «За России». Таким образом, для того, чтобы соблюсти нормы деятельности государства, мы должны четко руководствоваться положениями федерального закона об основных гарантиях прав и прав, и, соответственно, количество от комиссии не может быть от парламентских партий, которые в дальнейшем могут ее составить, меньше половины. Меньше. Таким образом, если придерживаться прежде всего, этой нормы, то у нас есть возможность удовлетворить все донятия всех политических партий, как парламентских, так и не парламентские. То есть все партии, которые подают свои все эти кандидатуры могут спокойно войти в состав комиссии. Да, да. Но сейчас мы это будем решать. Еще никак. пока мы но надеюсь, да. Теперь у нас с вами есть возможность заняться этим вопросом. Мы за каждую комиссию я договариваю. Комиссионный состав вы сможете мандатурам. У вас идут дальше, да, по кто еще не видел, если вдруг. Соответственно, голосуем по каждой комиссии, да? Еще. Так, первая комиссия двенадцать дней. Качный состав восемь человек. Состав представлен, партии все представлены. Я на, на а, примере первой. Да. да. Пожалуйста. Ставать вопрос. Скажите, пожалуйста, да. а партии было тридцать. Да. Учитывалось вот при составлении, я же говорю, поддерживаю его. Четвертый. Естественно, те кто первые, все первые. Абсолютно, и, нет, но это что? Да. Значит, кто за данный состав, прошу голосовать. 139. Спасибо, принятие глаз. Значит, вы отмечаете, Ян Андрей, если кто-то вдруг не отмечает. 12.80. Следующий смотрим состав. 8 человек. Кто за, прошу голосовать. За все. Спасибо, принятия на 12.81. 10 человек. Коричественный состав. Опять значит все портфель представлены. Кто за, прошу голосовать. Спасибо за принятие на 1282. 10 человек. Корический состав. Кто за, прошу голосовать. Спасибо. Принято единогласно. 12.83. Количественный состав 8 человек. Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Я не называю против противоделаться, потому что все за. Если будут вопросы, то мы не сделаем. 12.84. Количественный состав 12 человек. Обращаю внимание. Все партии представлены. Кто за, данный. Состав. Прошу голосовать. Спасибо. Принято единогласно. 12.85. 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо. 12 гласно. 1286. 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Двидительно гласно. 1287. 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Двидительно 1288. 10 человек. Состав, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято едногласно. 1289. 8 человек. Кто за данный состав? Прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 12.98 человек. Кто за данный состав? Прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 12.91. 8 человек. Кто за данный состав? Прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 12.92. Дальше 8 человек, да, все факты. Да, да. Кто за, прошу голосовать. 1292, спасибо, клиенты, неогласно. 1293, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Электронно вижу. Все, спасибо, клиенты, неогласно. 1294, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, клиенты, неогласно. 1295, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 1296, 8 человек. Кто за данный состав? Прошу голосовать. Игорь Петрович, Спасибо, принято единогласно. 1297, 8 человек. Кто за данный состав? Прошу голосовать. Спасибо, принято, единогласно. 1298. 10 человек. Кто за данный состав? Прошу голосовать. Спасибо, принято. Единогласно. 1299. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие единогласно. 13.00. 10 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие единогласно. 13.01. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие единогласно. 13.02. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие единогласно. 13.03. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятия негласно. 13.04. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. 2, спасибо, принятия негласно. 13.05. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо. Принятогласно 1306. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо. Принято негласно 13.07. 10 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 13.08. 10 человек. Кто за данный состав? Прошу голосовать. Спасибо, принято едногласно. 13.09. 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. Восемь человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласно. 13, 11, 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласно. 13, 12, 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласно. 13, 13, 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласно. 13, 14, 8 человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласно. 13, 15, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие на глас на 13, 16, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие на 13, 17, 10 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие на глас на 13, 18, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо. Принятые единогласные 13, 19, 10 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласные 13, 20, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласные 13, 21, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласные 13, 22. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятые единогласные 13, 23. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято на глаз на 13.24. человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принят мне на на 1325. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято на глаз на 13, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно человек. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие неогласно. 13, 29. Ой, 30, ой 28, 30, 30, 30. извините. Да-да-да, 28 еще. Вперед. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие неогласно. Еще ну, я паузу, паузу сделаю. 13.29 10 человек кто за данный состав прошу голосовать спасибо 13.30 10 человек кто за данный состав прошу голосовать спасибо 13.31 10 человек кто за данный состав прошу голосовать Спасибо принято единогласно 13 32 8 человек кто за данный состав прошу голосовать спасибо принятые единогласно 13 33 10 человек кто за данный состав прошу голосовать спасибо принято единогласно 13 34. 8 человек кто за данный состав прошу голосовать спасибо принято единогласно 13.35. 8 человек кто за данный состав прошу голосовать спасибо принятые единогласно 13 36 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 13.37, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 13.38, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 13.39, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 13.40, 10 человек. Кто за данный состав прошу голосовать? Спасибо принятое на 13 41 8 человек. Кто за данный состав прошу голосовать? Спасибо принятое согласно. 13 42 8 человек. Кто за данный состав прошу голосовать? Спасибо принято согласно. 13 43 8 человек. Кто за данный состав прошу голосовать? Спасибо принято согласно. 13 44 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие на глаз на 13.45. 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принят на глаз на 1346. 10 человек, кто за данный состав прошу голосовать. 46, а, 10. 10 человек, да? 1010. 10. 10, 10. Да, да, да, да они да, там переворачиваются 10 человек, да, все за, да? Спасибо, принятое единогласно 1347, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно 1348, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно 1349, 8 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принятие единогласно. 13.50. 10 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято единогласно. 1351. 12 человек, кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо, принято едногласно. 13.52. 8 человек, кто за данный состав. Прошу голосовать. Спасибо, приногласно. Таким образом, 632 человека у нас. Стало с этого момента минимальное число избирательных комиссий только на стороне 7400. Если на оставшиеся 457 у на решение будет чуть хуже, не будет нас зачисленных составов избирателей. Так, каких пока откладываем. Переходим ко второму а -а -а. вопросу поезда дня. Извини, обратите внимание, у вас после вот всех составов, тех, кто еще это не внимательно рассматривал, идет табличка вами именами, именами, председателями, справа стоят субъекты выдвижения, и там, где курсивом обозначены фамилии, именами, именами, это значит новый человек, новый. Если вы посмотрите, таких новых у нас из 74 36 человек. 36 человек. То есть, достаточно радикальное как вы понимаете, обновление состава, я думаю, все те, кто ну, много высказывал справедливых, по желанию к улучшению работы смогут в новых составах и сами продемонстрировать, как это надо делать. Я имею в виду представителей одной из главных партий, да? Понятно. Значит, мы голосуем за каждого человека, естественно, либо не голосуем. Да? Так, комиссия 1279. Из состава комиссии, которую сами твердили, предлагает кандидатура Рыбаковой Таисия Куимна. Да, за каждого, за каждого персонала, естественно, да за женщину России. Ну, вас все вы видите, да, я столько не буду писать, они у вас все обозначены с Кто за данный кандидатуру прошу голосовать. с так, 12.79, один сдержался. 12.80, я буду говорить полностью. Малахов Николай Николаевич, кто за, против, сдержался один. Спасибо. 12.81, Тарадойна Елена Петровна, кто за, против, удержался один. Спасибо. Кулакин Александр Владимирович, 12.82. Кто за? Нет, мама, мама, мама. Против? Чего? Против один. 12.83. Клепцова, Галина Васильевна. Кто за? Против? Содержался один. 12.84. Верхов, Иван Сергеевич. Кто за? Против? Содержался один. 12.85. Колапова Елена Анатольевна. Кто за? Поддержался. Против. Поддержался один. 12.86. Гермалюк Игорь Игоревич, кто за? Против. Спасибо, держался один. 1287. Папов Андрей Игоревич, кто за? Против. Задержался один. 1288. Угрота Елена Геннадьевна, кто за? Протежалась. Против. Ну, нет, держался один. Спасибо. 1289. Гапарова Наталья Петровна, кто за? Спасибо, держался один. 1290. Мительская Евстилийна кто за? Спасибо. 1291. Шабаров Павел Леонидович, кто за? Спасибо. 1292. Волков Алексей Георгиевич, кто за? Спасибо. Малышев Анатоль Геннадьевич, 1293. Кто за? Против. Выдержался один. Спасибо. 1294. Федорова Нина Александровна. Кто за? Спасибо. Выдержался один. 1295. Жир Жан Евгеньевич. Кто за? Два выдержались. Двенадцать девяносто Абрамова Наталья Евгеньевна. Кто за? 1. Спасибо, держался один. Двенадцать девяносто семь. Лаврентьев Артём Борисович. Кто за? Спасибо, держался один. Двенадцать девяносто восемь. Кто за? Спасибо. Воздержался один. Двенадцать девяносто девять. Шорокова, Елена Сергеевна. Кто за? Воздержался. Одержался один. Спасибо. Тринадцать ноль Полежаев, Александр Александрович, кто за? Едногласно, да. Тринадцать ноль Ермашук, Андрей Валентинович. Кто за? Воздержался один. Спасибо. Тринадцать ноль Юрий Витальевич. Кто за? Воздержался. один, спасибо. Тринадцать ноль Зинакова, Кристина Павловна. Кто за? Спасибо. Держался один. Двенадцать ноль Повторович, Андрей Игоревич, кто за? Воздержался. Спасибо. Тринадцать ноль пять. Сергеев, Алексей Сергеевич. Кто за? Спасибо, удержался один. Тринадцать ноль шесть. Дмитрий Валерьевич, кто за? Спасибо, удержался один. Тринадцать ноль Наталья Павловна. Кто за? Кто против? Против один. Спасибо. 12.08 Мутусков Алексей Андреевич, кто за? Ой, кто против. Держался? Ой, я. За. Единогласный. Павел Андреевич. кто яна за? Единогласный. 12.10 Михайлов Павел Владимирович, кто за? Держался один, спасибо. 12.11 Ольга Николаевна, кто за? Спасибо, держался один. 13.12 Скова Ольга Степановна, кто за? Держался один, спасибо. 13 13 Головчанский, кирилл Сергеевич. Кто за? за спасибо, Единогласно. Тринадцать, четырнадцать. Радковский, Николай Владимирович, кто за? Ой, против. Против. Один против. Тринадцать, Ломакин, Александра Александровна. Кто за? А спасибо, кто против. Воздержался один. Тринадцать, 16 ануфриев Леонид Васильевич, кто за? Воздержался. Спасибо, воздержался один. Тринадцать семнадцать. Сапова, Ольга Анатольевна. Кто за? Спасибо, против взялся один мельничок наталья геннадий на 13 18 кто за против задержался один 13 19 бахтин ларис александр спасибо держался один 13 20 скибина светлана евгеньевна кто за спасибо держался 1221 дмитриева наталья васильева кто за Спасибо, издался один. Тринадцать двадцать два. Анна, Можно да? попросить, чтобы перенести ее? Хорошо, да, вот, да. тогда я должна сказать, что я по, именно по действиям пухова на да, этих прошедших выборов написала заявление, Нет? в котором доказываю, Нет? что э, с помощью записи запись, которая э, свидетельствует о том, что во время выборов и сама Пыхова, и вся комиссия <связь> э, проводили сортировку э, бюллетеней, поднимая одновременно. Два, три, а то и четыре человека одновременно. При этом они помахивали зачастую, просто помахивали Но мы это и вопрос. И... Где Нет, мы не разбирали, да, мы разбирали этот разбирали. вопрос. Видео вы Здесь видео вы не смотрели. Видео вы смотрели выборы. А у меня есть вся запись. Я подала заявление, будете забрать, потом прочитайте. Поэтому я.. я Нет, решение есть такое по этому вопрос? По ее поводу. По ее поводу, я просто хочу предупредить, что будет продолжение этого разговора. Хорошо, И, понятно. Спасибо. Да. Так, голосуем. 12-22, прыганые члены. Кто за? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто против? Раз, два. Два <coughs> против, Подержался один. Спасибо. Все за. Два против, за самим. 13-23, Кутриев Евгений Михайлович, кто за? Спасибо. А, один, да? 13, 24. Жилкин, Александр Васильевна. Да, кто за? Воздержался один. 12... А, проще. Двадчеты, один коль. Тринадцать, двадцать пять. Филиппа Кто за? Прошу голосовать. Воздержалось. Спасибо. Тринадцать, двадцать шесть. Шмелев Петр Владимирович. Кто за? Единогласный. Спасибо. 13, двадцать семь. Гаврилова Наталья Валентиновна. Кто за? Не Спасибо. 13.28. С вами Сергей Михайлович. Браво! Браво! Спасибо. 13.29. Кучирка Андрей Ярославович. Кто за прошу голосовать? Поддержался один. Спасибо. 13:30. Мартаненко Галина Викторовна. Кто за прошу голосовать? Кто против? Поддержался один. Спасибо. 13:31. Жижева Анна Владимировна. Кто за прошу голосовать? выдержался один. 13.32. Хаменко Мария Михайловна. Кто за? Прошу голосовать. Против. Против. Один против. 13.33. Пшеничный, Алексей Геннадьевич. Кто за, прошу голосовать. Против, Один. 13.34. Петрушевский, Михаил Павлович. Кто за? Прошу голосовать. Один воздержался. 13.35. маркелова Мария Александровна. Кто за? Прошу голосовать. Спасибо. 13.36 Вадим Кошанов Борисовник. Кто прошу голосовать. Спасибо. 13.37 Киян Константин Гевич. за, прошу голосовать? Спасибо. 13.38 Куку Филипа Яговича. Кто за, прошу голосовать? 13, Ненагласно. 13, 13.39 Березик Максим Кувадимович. Кто за, прошу голосовать? Спасибо. Сдержался один. 13.40 Вагабов Джанрид Передович. Кто за, за прошу за. голосовать. Да, 13.41. кулакшин Александр Николаевич, кто за, прошу голосовать. Спасибо. Не держался. 13.42. Скруговщиков, Николай Алексеевич. Кто за, прошу голосовать. Спасибо. 13.43. Надержался Поспелов Евгений Андреевич. Кто за, прошу голосовать. Спасибо. 13.44. Пескова, Львов Дмитриевна. Кто за, прошу голосовать. Сдержалась. Спасибо. 1345. Моргунов Константин Валерьевич. Кто за, прошу голосовать. Спасибо, не 1346. Кто прошу голосовать. Не Спасибо, неодержался. 1347. Тигунов Сергей Владимирович. Кто за, прошу голосовать. Не Спасибо, неодержался. 1348. Бережаева Ильян Геннадьевна. Кто за, прошу голосовать? Не Спасибо, неодержался. 1349. малахов Игорь Николаевич. Кто за, прошу голосовать? Сдержался. 13.50. Брюккин Дмитрий Сергеевич. Кто -за? прошу голосовать. Сдержался. Один сдержался. Спасибо. 13.51. Толстякова Елена Вячеславовна. Ой, Сничук Вячеслав. Артем Викторович -за? Смотрю, да. извините, да. Сничок Артем Викторович, да. Держал. Спасибо. И 13.52 Сидоров Максим Анатольевич. Кто прошу голосовать? Держал. Таким образом мы с вами только что начали съесть председательные комиссии. Из них, упоминаю, -6 новых, а комиссии в них напоминают 3-6 новых, они представляют важные критические силы, которые вы. Видите. Но работать тем ближайшие составленные передаки, я думаю, учитывая, что вы на 20-м году, походу, научим. Это нормально. Да? Так, переходим к третьему вопросу. Кандидатуры для зачисления в резинке состав участковых комиссий. У вас проект решения имеется? Я уже проговорил, что там у нас находятся все оставшиеся 457 кандидатов которые не вошли в основной состав. Ну, не то, чтобы сейчас сказать, были же какие-то цели. Значит, ну, э, честно говоря, там в одном случае человек перепутал заявление отчества, а не написано у него, он написано, приехал и справил. Он в такой ерунде. Были не ну, своевременно предоставления дополнительных документов, мы на это внимание обращали, они донесли, говорим, копия диплома, она не является определяющей при принятии непосредственно документов до 27 человек, которые были, но ну, эти мелочи, я думаю, не ослепить. Поэтому... А то, все что? данные, которые вы знаете, они находятся на проверке через систему ВД, соответственно, на сегодняшний день у вас никого нет, Да. У нас часть это работа, надо часть было. Часть отработана уже. Благодаря, Благодаря нашему обращению в садик комиссии, за что я отдельное спасибо, и пока таких людей не выведено. Ну, не дай бог, соответственно. Поэтому все остальные люди, которые здесь есть у нас в составе, еще раз напоминаю, это 457 человек. Я уже не стал вам их распечатывать, Проблемитесь, кому это значит. Там все как раз люди, которые. Вы проверили своих. Как... Ну вот я говорю, потому что первые все зашли из со состав, а все вторые и третьи, они говорили, как есть. Поэтому предлагается решение, которое у вас при указании, посмотреть по вопросу о зачислении резерв состав, чтобы комиссии согласно приложению предстоящему решению. Кто за данное решение, прошу голосовать. Спасибо ненавязчиво. Все решения вы сможете, я думаю, сегодня, завтра уже на сайте у нас еще раз посмотреть мы разместим это приложение, скопируем. А приложение ну, ну, с мы то с Памгентом сейчас как-то посмотрим. Ну будем укладывать что, ну вообще не приложение. А помогает. мы на сайте его разместим, там будет видно, специальные будут публикации на нашем сайте. Смотрите, а, люди себя увидят, узнают, что я это. Так, вопрос, который предложил по дня дней, где у меня сегодня то замечательная, Мартина Сергеевна. Я, учитывая базы сегодняшнего момента, предложил, поскольку вы всем раздали да, письмо? Да. Письмо. Письмо, я предлагаю всем изучить, и наше бежевое заседание к этому вернуться. Да. У всех только ответить, все подготовиться. Как написали, и, есть, да, как все написано, то полный, ну или по, по, по крайней мере по тем моментам, которые я ответила. Им... Что, это этого чтобы все спокойно. спасибо, спасибо or, еще. вопрос. Да, тут присутствие стерильной городской избирательной комиссии. Не вступление Это как программное такое присутствие или как недоверие? Это как степень высокого доверия. Ну, это никогда не было... Вот сколько ну, как-то, на не знаю, вспомните, когда мы избирали замай секретаря, у нас было секретарь, ну, секретарь, секретарь. ну одинчик, один человек, здесь два... Вот, а мы, мы, мы в участках можем присутствовать? Да, мы тоже... А верите, что такие... Видите, да, может, да. меня тоже распечатывают. Хорошо, учтем, спасибо. спасибо. спасибо. Просто, вы видите, какие объемы сегодня? Да, я вижу. Хорошо, его... сайте, я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо, и анализ является за закрытым. На Всем спасибо.